Это третий репетер! Где встать? Хорошо! Да ладно, гитар Ребята, всем привет! Сегодня мы постараемся поднять ваше настроение, сделать ваш вечер чуточку лучше. Я думаю, будет весело и круто, мы будем притворяться русскими, <с> так-то мы как бы... Очень много интересного вас сегодня ждет, погнали! А пацаны, О. давайте, давайте чуть сыграйте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Давай пожалуйста. Давай. Regular, but... Ну давай, чё, я уже зови, зови, зови, давай, давай. А давай я тоже гитару, принесу сейчас по вместе, чё? Давай, давай, принеси. Давай. Ты меня будешь ждать? Да. Буду. Все, давай. Я сам переключил. Он же сейчас такой злой придет, он же чисто буй такой, его видел. Блин, он нас найдет! Он точно нас найдет! <смех> <смех> Погнали! Давай, опа! опа Не встать! А вот когда коммунистический гимн играет, многие встают. Бабка точно у меня встает. <смех> Чисто русские науродные песни. Хочешь поучаствовать в розыгрыше AirPods и куче других призов? Тогда слушай внимательно. Что делаешь? А вот страницу обновляю. Зачем? Но да тут трек должен быть очень крутой. Акстар, блин, такой исполнитель, вообще про Акстар. Как вам такая подводочка? В общем, ребята, 20 марта а, выйдет мой, собственный первый трек. Он будет называться «Мальвина». Я хочу попросить вице поддержки, чтобы вы максимально помогли распространить этот трек. А за репост этого трека ВКонтакте мы будем разыгрывать AirPods и еще много других призов. Так что обязательно ставь напоминание. 20 марта, Акстар, трек. Репост вот эти, с моей ушной серой, прям, будешь Нет, разыгрывать? Нет, другие, новые. Другие, новые. Селект Мальвина, в общем, 20 марта, ребята, очень надеюсь на вашу поддержку. Я тоже надеюсь. Сыграть что-нибудь, пацаны, пожалуйста. А что вы хотите? А прям, что повеселее. Может вам еще повеселее что-нибудь? Ну давай, давай. Ну что-то мы сегодня вообще по веселому прошли. Барабанов. О, хотя давайте вот эту песню еще никто, ребята, из вас не слышал с, да. э, с этим с барабаном, да я не вам. Нет. Хорошо, но ну я сначала поделюсь своей историей. В общем, я сегодня подбирал песенку. И она очень сложна была. То есть, прикинь, там нужно было зажать на шестой струне первый лад. Понял, да? Да. И на первой струне 12 лад. То есть это невероятно сложно. Я, я вчера целый день тренировался, сегодня тренировался и.. Ну короче, слушай. Это третий ребята. Это да. Я вырисовал специально для этого третью. Ну отдай, отдай, отдай! Я. Тебе показать? Ну, давай. Э, загадывай что угодно. Хоть что угодно. Окей. Okay. Сейчас я подумаю? Угу. Да, подумай. Сейчас, сейчас, подожди. Не торопись, мы не торопим тебя. Фу, хорошо, что... Ну, сейчас, подумаю. Думай, думай, не торопись. Паш, я <свист> да, чисто я тупанул. Ты <свист> там с <все> Юрком <помощается. свист> Может там что-то интересное? Вообще нет, вообще нет. <свист> <свист> это было максимально тухло. Для тех, кто не понял, Антон все это время сидел под столом, пока я ищу кого-нибудь для пранка, а я об этом просто забыл. Сед. Трошь. Белый снег. Серый лёд. У нас вышел неплохой ансамбль. Угу. Ух ты, здорово. Не хуйся. На тюре. Давай, жги. Ну. Слушай, Акстарыч, я схожу, выйду на минутку. Там Почему? Джон Петручи ждет. сейчас я ему должен передать кое-что. Медиатор судьбы, я погнал. А пока у меня свободная минутка. В общем, ребята, хотите круто научиться играть на гитаре? Приложение Тимбро вам поможет. Это приложение научит вас играть на гитаре, даже если вы совсем этого не умеете. Что вам для этого нужно? Тимбро и гитара. Давайте я покажу на примере кукушки. Надеюсь, меня за это не забанят. Учись играть на гитаре с помощью Тимбро, ссылочка в описании, абсолютно бесплатно и для Android, и для iOS, оно реально научит тебя играть на гитаре, и это очень классно. Привет. Чувак, если ты хочешь, чтобы все пошло по плану, ты должен узнать его, говорить, что он суперкрутой блогер и так далее, а сказать, что я какой-то хрен с горы, вообще делал. А можно бы и... нас помедленнее? Поем не солнце. Поем не солнце. А я спою, давай. Давайте. Сидит мужик, он в очках, с полотенцем. Ах, у меня, он там полный А поделитесь? Здорово. Привет. Это плов? Да, да, да. Откуда угадал? А я знаю, просто я там же <связывающие> был. Смотри, вот э, вы знаете группу Мумитроль? Да. Да. Слушай, утекай. Ты можешь вот э, сделать? Я вот знаю, не утекай, я знаю улетай. Не утекай. Утекай, погоди. Чувак, слушай, мы бы мы бы сыграли Мумитроль, но просто проблема, нам уже пора идти, мы уходим, уходим. Уходим. Как дела? Хорошо. Да ладно, гитарь, Там флаг развивается. И флаг развивается реально. <связывается> О, даже встал человек сразу понял. Ну да, <связывается> крутой человек. <связывается> <связывается> <связывается> <просу>. <просу>. А теперь мастеров папиц. А, реально. Охренеть. Нормально. <смех> О, пацаны. Да? Знаете? Можете что-нибудь такое конкретное сыграть? Например? <смех> Например, он что может? Иначе то бить, бить. Здорово, отец Надеюсь, вам понравилось это видео Если вы хотите продолжение, давайте наберем 500 миллиардов лайков Ну, хотя бы 15 тысяч лайков И мы, возможно, снимем продолжение Если вам понравится действительно А на этом все Не забывайте про трек 20 марта, Мальвина Боже. Раз уж тема пошла на саморекламу Значит, переходите по ссылке в описании на мое видео Где мы будем общаться с иностранцами да. Играть им и узнаем Знают ли иностранцы гимн Советского Союза? Не забывайте подписываться на Антона, смотреть видео со мной на канале Антона Коваленко. Да, и не забывайте, если в чат рулетки узнаете Пашу, врать, что знаете меня тоже.